Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и мне прилетел очередной подарочек от одного из моих постоянных зрителей. Вот User 42. Огромное тебе спасибо за то, что поддерживаешь меня в развитии моего канала и даешь мне возможность снимать все новые и новые видео. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что там внутри. И как обычно, что бы там ни было, я все равно буду безумно счастлив получить массу позитивных эмоций. В принципе, я уже их получил. Ну что, открываем? Я не знаю, что там, мы ни о чем не договаривались. Да ну нахрен! Ха-ха-ха, блин, я не хочу. Так, ребят, давайте так Для тех, которые не смотрели мои видео раньше Или для тех, которые пропустили предыдущее мое видео В предыдущем видео я открыл 7 контейнеров собери их Все, получил огромный, как мне написали в комментариях, болт И это не мое слово Цитирую того, кто писал И заметьте, это не хамство не Какое-то там нецензурщина Поэтому, в принципе, я думаю, что можно этот термин использовать И все понимают, что имеется в виду В любом случае, я крайне-крайне благодарен вот юзер 42 за то что ты мне придарочек прислал, а во-вторых за те две голды, которые я в любом случае уже получил я потрачу их на что-то годное, куплю какую-нибудь еще машинку, ну и соответственно буду снимать на нее обзоры, ну а теперь давайте будем открывать, ребят, давайте откроем, начнем с собери их все, которые являются самыми нефартовыми контейнерами общепризнанно открываем, что внутри внутри в принципе ничего ничего абсолютно нет, но получаю дополнительный талисман, мне не хватает четырех талисманов до еще одного косаря голды в целом уже очень доволен, уже очень классно Теперь открываем с вами плохую компанию Из плохой компании получаем Я думаю, что тоже ничего, потому что все-таки это я их открываю Если бы открывал кто-то другой, тут бы, блин, сейчас падали машина за машиной Вообще было бы по два, по три премиумных танка сразу с контейнером Но это я открываю, поэтому можете не рассчитывать на то, что вы увидите выпадение какой-то машины Открываем черный ящик, э Посмотрим, сколько голды сможем собрать с них, смотрим, что нам падает, 400 голды, супер, 2400, это круто, это классно, почему 2400, потому что 400 здесь и два косаря изначально было в контейнере, так, ну что, открываем мистический контейнер, многие его хвалят, многие его любят, не знаю, мне что-то кажется, что ничего не выйдет. Нет, ребят, не упала машины. Машины не упала, и вот здесь, ребят, вот скажу откровенно, вы знаете, я все таки больше получил позитивных эмоций, чем негативных, то, что мне ничего не выпало, да ну и хрен с ним, что ничего не выпало, я, во-первых, уже за 9 лет привык, я, кстати, ошибся, уже не 8 лет играю, а 9 лет играю, уже перескочил счетчик. так вот, ребят. Круто, классно. Спасибо большое за позитивные эмоции. Друзья, дарите позитивные эмоции друг другу. Я всех вас люблю. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Юсер 42, еще раз огромное тебе спасибо. До встречи в новых видео. Всем мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.